Здорово, Apple Finder у микрофона! Я пользуюсь iOS 11 Beta 3 на своем iPhone 7 Plus где-то на протяжении 3-4 суток, что-то около этого района, однако за это время использования мне удалось найти довольно-таки большое количество интересных багов и ошибок в системе, но самыми сокровенными и действительно забавными я поделюсь прямо сейчас с тобой и твоими друзьями. Первые, скорее всего, два бага, которые меня больше всего раздражают, связаны с одним и тем же компонентом в системе, а именно клавиатура. Не зря в каких-то определенных видосах я ее называл и помечал как клавиатура, потому что, ну вот, работает она крайне нестабильно. Например, я думаю, ты и твои друзья прекрасно помнят и знают, что в iOS 11 Apple добавила функцию набор текста одной рукой. Опять же, если ты левша или правша, то можешь сместить клавиатуру и набирать текст э, с помощью либо правой, либо левой руки. Но после переключения клавиатуры на упрощенный вариант и, опять же, стандартный, она может выдавать вот такие вот какие-то вот секреты, опять же, фишечки. И, на самом деле, может быть, клавиатура меняет дизайн, или мы с тобой что-то не знаем, но... Это вот ну, выглядит действительно странно, приложение приходится перезагружать, а если действительно какая-то важная переписка, ну вообще просто никак. Что еще клавиатура делает такого в WhatsApp? Да на самом деле все что угодно для того, чтобы я не смог поделиться со своими друзьями или девушкой какой-либо действительно важной информацией, Там документ какой-нибудь, скинуть фоточку, местоположение. И блин, на самом деле это действительно неудобно. Я нашел выход из этого положения сделать вот так, для того чтобы клавиатура убралась все равно, но это действительно неудобно каждый раз куда-то тыкать, перетыкивать для того, чтобы эта грёбаная клавиатура съезжала вниз. Вспомнил еще один баг, который лично меня действительно раздражает. Это автоматическое переключение клавиатуры с русской раскладки на англоязычную. И я не понимаю, каким макаром это все работает, но я, например, зашел в WhatsApp, опять же, во Вконтакте, в YouTube, ввел какое-то название, например, на русском языке, написал что-то, опять же, на русском языке, и через какое-то время раскладка клавиатуры у меня самостоятельно переключается с русского на английский язык и это никак нельзя побороть. Если ты не в курсе, хотя некоторые подписчики мои в курсе, но опять же не знаю, кто посмотрит это видео, ты или не ты знаешь. В общем, не суть. Бак при редактировании фотографий, опять же, через стандартный фоторедактор в приложении фото. Слишком много рассказал фото, но не суть. При обрезке той или иной области фотографии, если ты начнешь ее кропить с самого верха, то есть вот так вот начнешь аккуратненько проводить, при редактировании у тебя сразу же может открыться еще и параллельно центр управления, и ты будешь его точно так же смещать вниз, и ты такой, чё? Для всех бета-версий iOS это просто классика жанра, когда устройство рандомно перезагружается при каких-то стандартных повседневных, я бы даже сказал, задачах. Опять же, лежу я такой вчера, смотрю YouTube, и мне нужно было выйти из ютуба в WhatsApp, опять же из WhatsApp там, в почту зайти в заметки, что-то еще сделать. Возвращаюсь в YouTube, начинаю смотреть видео, 2-3 секунды просмотрел, остановился на середине, видео было действительно интересным, и в итоге оно у меня хоп, и просто закрылось. YouTube вылетел, а iPhone благополучно перезагрузился. И такие баги встречаются абсолютно везде. При, опять же, работе с несколькими приложениями, пусть даже со стандартными. Зашел в настройки, iPhone перезагрузился. Заблокировал телефон, iPhone перезагрузился. Серьезно. Определенные компоненты системы, такие как Status Bar, к примеру, очень любят играть с пользователями в прятки. У меня и моих подписчиков довольно часто случаются такие нюансы и оплошности, когда вся основная информация, которая им нужна, опять же, время, заряд аккумулятора. Они просто берут и испаряются. Опять же, на iPhone 7 Plus это происходит, когда сильно насиловать устройство при переходе из-за ландшафтной в горизонтальную ориентацию и, соответственно, наоборот. Расскажи скороговорку. Хорошо. Шла саша по шоссе, Следующий баг является исключением для больших айфонов, таких как 6s+, 7+, Хотел сказать и так далее и тому подобное, но вспомнил, что iPhone 8 то Plus еще не вышел. Не суть. Если мы сменим ориентацию устройства из горизонтальной, в вертикальную и наоборот, то могут случиться подобные баги и неисправности. И, например, такие элементы, как обои, уведомления и вообще сам статус бар, они могут находиться по правую сторону аппарата, а при этом весь ряд иконок с приложениями может находиться вот в таком вот, опять же, вертикальном состоянии. И это, блин, действительно странно, но забавно и необычно. Вчера, когда мне нужно было поговорить по телефону, я начал вызов абоненту и, что самое интересное, человек на той стороне начал разговаривать, а при этом iPhone не отображает время, а точнее длительность разговора или же звонка. Но потом через какое-то время iPhone самостоятельно завершил звонок, и призвонил и со второго раза все завелось без каких-либо проблем. Еще одна проблема связана опять-таки со стандартной звонилкой в iOS, а именно при разговоре с каким-либо абонентом, если включить динамика, разговаривать непосредственно через него, то через какое-то время, если переключиться с обычного динамика на слуховой, то датчик приближения перестает работать и не реагирует на приближение к уху всяческим образом и срабатывает только с раза четвертого или пятого. Но при этом это все настолько неудобно, что может, например, прилететь уведомление из почты, из ВКонтакте, из Твиттера, и ты такой сидишь, блин, у тебя прилетают уведомления, ты ухом коснулся, прочитал, потом подписчику не ответил, ты такой, блин, про это забыл, Apple, Apple, не совсем удобно, исправьте, пожалуйста, в следующей бете. На сегодня это все, не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован, а также подписываться на канал, ставить лайк и обязательно нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить самые последние видео канала Apple Finder. До скорого, пока!